Всем привет, меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже больше семи лет и все это время рассказываю о Португалии на этом канале. Если вы планируете переехать в Португалию, зайдите на мой сайт visporchugal.com, там уже больше 200 полезных статей для тех, кто планирует переезд сюда. А еще там специалист по иммиграции, юрист, бухгалтер, риэлтор, преподаватель португальского языка, переводчики и даже семейный врач. В общем, на самом деле полезно. А сегодня мы записываем видео с парнем, который в 2020 году приехал в Португалию получать лицензию коммерческого пилота. Так как это видео не только о Португалии, но и о самолетах, я пригласил своего друга, любителя авиации и выпускника Харьковского авиационного института принять участие в нем, чтобы сделать это видео максимально полезным не только для тех, кто мечтает о Португалии, но и о небе. Дай угадаю. Ты Португалию не выбирал? Так получилось случайно? Или нет? Слушай, ну история очень долгая. Я приехал сюда 18 лет назад первый раз поучиться в школе. И тогда в смысле, есть... просто в школе? В средней обмену, школе? Да, в старшем классе. Я приехал сюда по обмену, участвовал в международной программе. У меня в семье жил итальянец, год учебный. Потом я приехал сюда учиться год. Я хотел поехать в Испанию, Испании не было. Короче, там был список стран, мы это выбирали, выбирали, выбирали. И потом, я не знаю как, но получилось в Португалии. То есть просто случайно? Каким-то там, не Окей, знаю, каким то 18 чудом. лет назад. Но ты 18, тогда да. никогда не думал, не, что будешь тут нет, жить. Нет. Поучил язык, поучился в школе и, и уехал счастливо обратно. И те знания, они до сих пор есть или нет? Слава Богу, что они до сих да? пор есть, они очень помогают. Круто. Ну и семья португальская, она осталась. В любом случае, мы общаемся. Вы общаетесь? Мы все вот всю всю эту, все эти годы общались и дружили, и семья в Россию приезжала поэтому так круто классно. а сейчас сейчас история получилась совсем по-другому сейчас я хотел поехать в штаты но из за закрытия мира из-за отсутствия визы и посольства у меня была только шенгенская виза и я вот приехал сюда вот так я оказался а была задача прям взять и уехать или что была задача поступить поступить учиться за границу получить либо американскую лицензию, либо европейскую лицензию то есть это две самые котируемые лицензии пилота в мире. И все. и ну, Соответственно, с америка не получилось значит, Европа. Анализ рынка, анализ цен, анализ э, вопросов касаемых гражданства. Раз, два, три. И за один Португалия час. Португалия выигрывает. Португалия выигрывает, конечно. В разы и погода. Я и... слышал, что вроде бы в Испании дешевле. В Испании учиться дешевле. В Испании тысяч на 5 на 10 наверное можно дешевле найти курс Но, почему в А, потому что в Испании не засчитываются учебные годы для гражданства они считают только 50 процентов процесса ага. а для тебя это важно а, ну конечно 5 лет гражданства ты же знаешь что это ну, то есть то 5 есть, лет подожди идея не в том чтобы здесь получить лицензию и ехать в Россию работать пилотом ни в коем случае нет ни в коем случае на супержат не пойдешь ну ну, это, да, знаешь, супержеты, это такой вопрос, он тонкий очень. Нет, что касается европейских лицензий, работать в России, наверное, нет. Наверное, имеет смысл оставаться в Европе или валидировать в американскую лицензию, это несложно. И искать уже работу здесь, ну, по крайней мере, в Европе. Коммерческим пилотом? Коммерческим. То есть ты хочешь работать в ТАПе, не знаю, в United Airlines или American Ну, наверное, или? да. Наверное, да? хочется там начать с какого-то лоукостера. Первая, первая ступенька такая, потому что в лоукостеры проще попасть относительно других авиакомпаний, какой не знаю, Renair, там, кто Ези Джет, кто базируется в Португалии, чтобы далеко не ездить и сохранять все документальные, ну, все документы сохранять. А потом перейти в какую-то уже более серьезную авиакомпанию, которая ну, уже не лоукостер. Что нужно для того, чтобы начать учиться на пилота? Какие документы, что нужно подготовить, как начать? Самое основное, нужно здоровье, да, это очень важно. А из документов э, нужно закончить минимум 12 классов, 12, 11 классов в России, 12 в Португалии, если мы говорим про Португалию здесь, да, нужен школьный аттестат полный, э, желательно знание математики и физики и обязательно английский язык, потому что обучение идет все на английском языке, вся теория на английском языке, все экзамены на английском языке, мануалы всех самолетов на английском языке, ну и, в принципе, язык коммуникации – это английский, поэтому вот это основное. Не все школы учат на английском языке в Португалии, но я даже рад. Например, у нас дневная группа учится на португальском языке. Uh -huh. Наша, как бы, она считается вечерняя группа, мы просто учимся со второй половины дня. Мы учимся на английском языке, потому что у нас иностранцев больше. Ну, я не вижу логики, смысл учиться на португальском языке, чтобы потом идти сдавать экзамены на английском языке. Конечно. То же самое, ты учишь теорию всю на португальском, потом ты начинаешь летать и ты начинаешь коммуницировать с вышкой, с диспетчером на английском языке. Логики никакой, поэтому ну, гораздо проще и лучше учиться на английском языке для того, чтобы потом внутри мира авиации везде быть ну, на одном языке с людьми. Какие экзамены сдавать? Вступительный. Математика, физика, английский, психолог и физический зачет. В случае с Португалией здесь еще бассейн добавляют потому что нужно, мы летаем над океаном, ну, нужно, уметь, нужно плавать. уметь плавать, ну, хотя бы так, минимально. Но это требование для спел, или любой пилот, даже частный, должен все это пройти тоже? Не могу ответить на твой вопрос. Когда я проходил, например, курс на вертолет, там было, ну, тем более это был на частную, на частную лицензию, там был полный лайт, ну, то есть никаких серьезных экзаменов. Никаких, э, никакой большой серьезной теории, это полностью было самообучение, такой self стадинг остальная практика с инструктором. Что касается здесь, э, я думаю, что здесь э, точно будет математика и физика. Минимальная, mm -hmm. это не сложно, это не то, что мы там представляем себе ЕГЭ какие-то или что-то еще. Это минимальное понимание закона тяготения, закона Ньютона mm -hmm. и ну, принцип работы, я не знаю, маятника ну Смочется считать, если ты знаешь время и скорость, какую дистанцию ты пролетишь. Вот, грубо говоря, вот так. С этого начинается. Базового школьного, Базового, школьного образования да. достаточно. Тебе 34 года, правильно? Да, кстати. Ты уже сформировался уже. как специалист там в России, правильно? Да, да. Ну, Я читал твой инстаграм, ты успешный предприниматель, управленец. Да. Как не знаю, как ты себя позиционируешь. Ну, скорее всего, так. То есть да. ты управлял группой ресторанов, да, да? да. сетью ресторанов. Да. Авиация это вообще что-то из другого мира. Это пришло через хобби, Рома. Это пришло, вот я попробовал и все. Вот это так. Это чаще всего, знаешь, когда попробовал что-то и прям вот дико затянуло такой, как наркотик. Вот он раз и все, и он не отпускает. Вначале хоп. Я полетал на самолете. Попробовал, думаю, «Хм, прикольно, мне понравилось. Надо попробовать вертолет. Попробовал вертолет, у меня не получилось с первого раза. Я такой, как это не получилось? Надо, чтобы получилось. Пошел учиться, отучился на вертолет. Получил лицензию пилота вертолета. Летал... В России? В России, да, в России. Летал, как частный пилот, вот, вокруг Москвы, по Московской области. Кайфовал. Хотел даже покупать свой вертолет. Построил вертолетную площадку, построил ангар, построил дом, знаешь, там, вокруг этого всего. А потом подумал, блин, ну я хочу летать, это стоит денег, это надо покупать, это надо вкладывать деньги. А цель-то конечная все равно только летать. Поэтому, может быть, имеет смысл пойти учиться на пилота и просто летать столько, сколько ты хочешь, без остановки. В Португалии есть куча школ, если поискать в Гугле, тут же, вот буквально в Кашкайши, их несколько прямо здесь. Mm -hmm. В чем между ними отличие? Есть ли разница учиться в школе в Академии Севен в Кашкайши или в какой-нибудь академии в маленьком городке типа Понт-де-Сор или Браганса или где-нибудь еще? Глобальной разницы нет. По сути дела, все школы на выходе ты получаешь коммерческую лицензию, на выходе ты получаешь свои часы налета. Ну, строчку в резюме, что ты закончил такую-то академию, да, сертификат этой школы, потому что лицензию все равно выдает управление авиацией, это не школа. Чем отличаются кардинально школы? Они отличаются флотом, ну, то uh -huh. есть где-то ты летаешь на итальянцах, где-то ты летаешь на современных с стеклянной кабиной, так называемой глаз-кокпит, где-то ты летаешь по аналоговым приборам, будильникам из советских времен. Это раз. Второе, как я сказал, где-то курсы идут на английском языке, а где-то идут на португальском языке. Это значительное отличие. Касаемо теоретической подготовки, ну, примерно везде все одинаково. Часы налета примерно одинаково. А если ты, например, учишься в Понсор, там есть несколько школ, которые предоставляют жилье. Uh -huh. Это тоже классно. Я искал такую школу в свое время. там В Испании, например, есть школы, которые предоставляют проживание. И это очень здорово. Но... Блин, Кашкаешь или Понсор? Кашкаешь, побережье, океан, э, кайф. Вообще тут ну, совсем другое. И вот Понсор я ездил на Air Summit туда. Угу. Малюсенький городок, там два километра от города, все. Больше ничего. Больше ничего. Озеро ряд. Да. Ну и вот большое отличие еще, что здесь мы летаем в контроль в контролируемой зоне. Мы общаемся скажем, с Лиссабоном. Uh, у нас контролируемый аэродром Кашкайш, и это все-таки практика коммуникации с диспетчером. Там неконтролируемый аэродром, никакой коммуникации с диспетчером нет, ну, минимальная только, да, и ну вот это такое важно на будущее. Если ты будешь летать не как малая авиация, а как коммерческий пилот или там uh -huh. большой авиации, нужно язык ставить уже... С серьезными диспетчерами. То есть это как получить права в маленьком городе, попал в большой и потерялся. Да. В моем случае из Кирова в Москву. в Москву и такой, как здесь ездят. А по цене есть отличие. Кашкаешь или маленький городок? Ну, наверное, есть. Она небольшая разница Не бо... внутри Португалии, потому что здесь все, все деньги делают на самом mm. деле топливо. Ну, как мы понимаем, гораздо дороже, чем Вообще во всем курсе это деньги, это топливый самолет. Полеты теория, есть самое Конечно, дорого. теория она стоит там 10 тысяч, 10-15 тысяч, может быть. Ты заработал деньги или тебя кто-то финансирует? Мне это интересно. Семья помогает. Семья помогает. Семья помогает, да. Ну, ну я продал все. Ты продал все? Все вообще, в ноль все. вообще ноль. Ну, полный. Просто в Инстаграме у тебя все выглядит все мега круто, в смысле было в России. Ну, ты, ну, там, а, не знаю, Камаро, ты ездишь там по Кирову, самый крутой чувак. Так и... Камара стоит полтора миллиона, это же немного. Да? Ну, конечно, это же такой, это же Жигули в Америке. Просто они, она выглядит красиво, она же внутри пустая, это же пустышка. Да? Это же имиджевая большая штука для директора клуба. Ну, я думаю, просто вот эти вещи, которые эмоциональные, ты переживаешь, типа ты, ну, у тебя сеть ресторанов, у тебя 400 человек в а mm. ты уходишь прям в ноль, по, по сути, здесь. И с нуля mm -hmm. начинаешь учиться. И вот дойдешь ты до какого-то уровня или нет, это не факт. Ну, почему не дойдешь? Дойдешь? Это же вопрос времени, наверное. Ну, и в этом же прикол, это же прикол процесса такого, когда ты все бросаешь. Ну, как бросаешь? Ты осознанно говоришь. Здесь я себя реализовал, я хочу реализовать себя в другой части, в другой стране. 10 лет я там, 15 лет посвятил ресторанному бизнесу, я хочу перейти в какую-то другую сферу. Все. И здесь по кайфу, здесь круто. Ну, и все по-моему. Португалии. Конечно. И климат лучше, и здоровье лучше. И у меня тут прям плюсы, плюсы, плюсы, плюсы валят. Например. Ну, я приехал сюда с астмой, например, астматиком. В... Ты не можешь быть пилотом астматиком в России. Сразу стоп. Да? Здесь я приехал, во-первых, здесь можно, это раз, для, по медицинским показаниям. Ну, а во-вторых, здесь никакой астмы нет. То есть я вот сколько полтора года живу, у меня за полтора года ни одного приступа даже близко не было. И, и я это помню еще тогда, когда я приезжал в школу, что у меня здесь ни аллергии, ни астмы, ничего не было. Сейчас то же самое все абсолютно. Так, а почему ты раньше об этом не думал? Ну, то есть это я было, не... должно было быть первым триггером. Ну, как-то я не думал об этом. Вначале уехал в Москву учиться после школы, потом бизнес, бизнес, бизнес, бизнес и все. А потом, когда начались уже вот эти хотелки все, что уже взрослые хотелки там, большие, тогда, конечно, начал смотреть и в сторону здоровья, и в сторону того, что реально хочется, к чему реально стремиться, как бы все. Ну и, ну так, как-то так. То есть ты сейчас занимаешься только учебой или есть еще что-то? У меня остался консалтинг, свои проекты, которые я веду, больше ресторанные, бизнес-процессы, маркетинг и все, все, что с этим связано. Но это чисто хобби такое небольшое и все остальное только учеба. Ну Учеба требует, конечно, колоссального времени. Это не, это не как я в Штатах нач, начал онлайн учиться и там быстренько-быстренько, за 8 месяцев лицензию получил и все, и полетел свободен. Нет, здесь не так, здесь к этому подходит, то есть это серьезное образование, это профессиональное образование, ты получаешь потом свидетельство об образовании. То есть, не, это ну это правильно, может... слушай, это ты будешь все... возить людей, не хотелось да, бы сидеть да, у тебя да. в салоне, который ты онлайн там получил лицензию. Да, это к вопросу о том, что я видел курсы онлайн, можно ли... теоретическую часть можно онлайн пройти или нет? Да, у нас часть уроков была в онлайне и закрыта. но в любом случае экзамены все, они все офлайн и все это. Понял. То есть э, ты каждый день здесь в школе или нет? Пятидневка теории и полеты в среднем 3-4 полета в неделю в зависимости по погоде. Говоря о цене. Уже с Ромой вы затронули тему mm -hmm. обучения в Испании и что mm -hmm. там это все ходится дешевле. Понятно, в твоем случае не было смысла из-за документов, yeah. но, скажем, человек уже живет тут, у него есть гражданство или вид на жительство. Mm -hmm. Есть ли смысл... Поехать учиться в Испанию, получить пилотское там и потом вернуться. Ну, если посчитать, сколько он потратит на проживание, если он живет здесь, и у него здесь все есть, и сколько он потратит на проживание в Испании, на питание, на все коммунальные расходы, я думаю, что смысла нет переплачивать. Uh -huh. Потому что ну, от того, что ты закончил испанскую школу или португальскую школу, разницы никакой нет. Ты получаешь европейскую лицензию. Она действует в 32 государствах. Uh -huh. И она абсолютно равна не имеет значения, где ты учился, поэтому, ну, вот тут разница цены будет 10 тысяч евро. Мне кажется, что за время курса за полтора-два года, пока ты учишься, ты потратишь больше денег, просто не, на проживание, на, проживание, и на питание, да, да. нежели здесь. Моя сестра работает бортпроводницей в Украине. Так. А, ну, у них полеты просто катастрофически упали. Угу. Она работает в МАУ, это ну, угу. лидер рынка угу. в Украине, просто не летает. Вот. Я думаю, пилоты тоже сидят без работы. Все сидят без работы. Но сейчас начало немножко отрастать, начали нанимать, нанимать уже снова. Там, со следующего года уже к 2022-му планируют какой-то рост, да? Но ну ты инвестируешь. Это стоит, я не знаю, там с Вовчиком вы более детально поговорите. Это, Но это, это стоит типа 100 тысяч евро, например. Под круг По кругу выйдет. Ну, даже ну, больше с учетом, жизни, С учетом, учетом жизни, еще да, вот этих да, всех дел, да? да, да. А ты инвестируешь в себя 100 тысяч евро, а потом такой, блин, а тебя не нанимают. Авиация очень учит каким-то таким штукам, она учит терпению, она учит... Тут не только знание и умение летать. Тут еще, во-первых, это интересный большой мир, денежный мир. Сам понимаешь, что здесь и бизнес-интерес в любом случае есть. Если не получается с авиакомпанией работать вы в авиакомпании, значит, нужно создать авиакомпанию. А. Ну и так далее. Там Частный мир авиации, он гигантский. В Америке он растет, в Европе он растет, бизнес джеты все последние годы показали рост абсолютно. Потому что ну, и в этом, конечно, кайф. Тут, тут границ никаких нет. Всех волнует последние два года все, что с ней связано. Сложно путешествовать, сложно летать. Как это коснулось именно авиашкол? Какие изменения тут произошли? Я могу судить только потому, что я вижу сейчас, как это было. Когда мы поступали, у нас была набрана неполная группа. Нас было 13 человек в нашей группе и 18 в дневной группе. Хотя планово это 18 и 18. Что касаемо инструкторов, их стало больше, потому что пилоты большой авиации пришли в школы обратно работать инструктором. Ну, они не летают, соответственно, они, они находятся здесь. И это, конечно, ну, очень классно, то, что... Опытные пилоты там, с пятью, шестью, семью тысячами часов учат студентов, молодых птенцов, выпускают их в небо. Это большой-большой респект. Цены абсолютно не изменились. В этом плюс, конечно, что они стабилизировались, они там перестали расти. Была тенденция к росту. Каждый год. Каждый год процентов на 10 это стабильно. Это прям такие значительные скачки. Мне попадалось в интернете возможность пройти теоретический курс прямо онлайн. Mm -hmm. Скачиваешь модуль на документы, изучаешь, сдаешь экзамен. Насколько эта тема популярна, может быть, связана с пандемией, может, в целом. Есть ли люди, кто учатся именно так? Участь на частного пилота, наверное, больше онлайнчиков, можно их так назвать, да, те, кто учится онлайн. Кто учится на коммерческого пилота, на ATPL, это, наверное, все-таки больше офлайн. И управление авиацией не приветствует обучение в онлайне. Даже касаемо периода пика, панели, когда мы mm -hmm. были прям совсем закрыты и заперты, да, у нас было три месяца онлайн, мы учились, но факт, налич... факт присутствия в классе, факт единения, факт присутствия учителя, коммуникации – но, наверное, все-таки имеет смысл учиться в офлайне. Чем ты еще занимаешься в Португалии? То есть в Инстаграме ты ведешься очень активно в плане, в плане развития, в плане поиска себя, не знаю, да. там постановки каких-то целей. Цели. Э -э Но это с бизнесом. Не знаю, это я связано я, с консалтингом. Я, это с консалтингом. Но ты вот сам да. вот делал марафон типа 240 дней учу португальский или что-то такое? Нет, это я для себя делал просто. Я для себя люблю челленджи очень сильно. Очень люблю челленджи. Спортивные, учебные, какие-то еще. То есть для меня это челлендж уже. Ну там два года учиться безвывозно э, на английском языке. Вот, вот это уже челлендж. Вот, там, переехать в другую страну это челлендж. Вот. Поэтому и, и там э, чем я занимаюсь в Португалии? Спорт, учеба, э, изучение языка португальского и английского параллельно дотягивая то что не дотянул ну и параллельно вот бизнес потому что деньги все равно приход должен быть без прихода денег как-то грустно есть у человека пилотская понимаю что час лицензия частного пилота не сильно твоя тема но тем не менее возможно ты знаешь человек хочет летать по выходным что лучше арендовать самолет в аэроклубе или все-таки поднакопить денег и купить какой-то свой Сессна или так нам итальянский или что-то еще что такое. Ну это зависит от того, сколько ты летать собираешься uh -huh. и какие у тебя цели. Если ты собираешься летать по выходным, то я думаю, что первые два-три года э, однозначно нужно арендовать. Вот так uh -huh. сразу, что ты получил лицензию и побежал покупать, как в истории с моим там, вертолетом было, как раз частная история, что ты. Я закончил, получил, и все, у меня желание. Хочу, хочу, хочу. Да? А Понятно, хочется свое. Конечно, хочется, но гораздо дешевле на этом этапе это арендовать в аэроклубе разово, на то время, которое тебе нужно. Ты не паришься обслуживанием, ты не паришься топливом, ты не паришься э -э, документацией, регистрацией и всего остального. Ты берешь только на то время, когда тебе нужно. В Европе это доступно, это легко и это, это недорого. Во сколько обходится вот сейчас, в 2021 году, час полета э, самолета в аэроклубе? Зависит от, естественно, самолета. Но если мы говорим про простейшие цесные 152, вот, двухместные, uh -huh. да, взять полетать. Первый час стоит 120 евро. Дальше идут дисконты в зависимости от того, насколько ты часов берешь. До 50% может быть дисконт. Это без инструктора, без... это ты берешь в аренду с топливом. Uh -huh. Единственное, что ты платишь сверху, это комиссии за взлет-посадку. В Европе взлет-посадка с аэродрома ⁇ это платная uh -huh. услуга. На всех аэродромах, на всех площадках. Членство в аэроклубе ⁇ вступительный взнос 100 евро разово. И затем есть какие-то ежегодные взносы, но они угу. не такие значительные. Ну а если свой самолет, какие основные моменты, расходы, связанные с владением своим самолетом? Это парковка, это техобслуживание, то есть вот какие именно моменты нужно учесть? Первое и основное, это где ты его будешь хранить, да? потому что все равно больше в той или иной степени... В большей мере получится, что самолет находится на земле. как частный пилот будешь большее время проводить... Ну, самолет будет на земле, нежели в воздухе. Соответственно, это либо ангар, либо это уличное хранение. Это достаточно серьезное, дорогостоящее удовольствие. Плюс обслуживание. Каждые 50 часов это минимальное техническое обслуживание. Замена масла, свечей и фильтров. Ну, там, и, и каких-то осмотр основных агрегатов. И каждые 100 часов это уже более серьезное техническое обслуживание. Ну, и плюс страховка, которую ты будешь платить за то, что у тебя есть самолет, ты летаешь. Там три вида страховки. Это страховка третьих лиц. Если, в случае, если ты нанес какие-то повреждения, страховка борта, ну, в случае, если он там кредитный, некредитный какой-то, и страхование жизни, естественно, пилота, пилота и пассажиров. 2020 год, сентябрь, да? В августе, да, Август. середина августа, да. Ну, это, типа, самый, самая жесть была, да? Нет, самая жесть была весной, ага. и потом, а, потом Португалию немножко отпустила да, я вот в эту да. дырочку успел пролезть, потому что я летал в Польшу, у меня это был сумасшедший маршрут, я съездил, то есть мне, чтобы добраться до посольства в США в Польше, я уехал Россия, Белоруссия, Белоруссия, Киев, Украина, Украина, Италия, Италия, Хорватия. В Хорватии неделю перетусоваться, новые тесты, новая ну, вся да, эта да. история. Польша, в Польше отказ, и обратно, чтобы не светиться этим же маршрутом. А сюда уже примут. Это не просто, не дешево. Не дешево. Не идешь. Ну, как? Нет, тогда нормально было. Ну, тогда приехал... авиакомпании были вообще за копейки какие-то. Доступны, Доступны. Ну, в этот период. Да, да. Вот ты приехал, что самое сложное было? Ну Не знаю. <связываю> ты с семьей переехал, да? <связываю> да, я приехал с семьей. Э, поступить было несложно. Поступил я легко. Э, немножко подзавалил физику. Из-за того, что физику я учил когда-то в школе ну, где-то да, да. там давно. Но здесь курс физики включен, поэтому нормально. А что было сложно? Да ничего сложного нет. Берешь, перейдешь. Ну, то есть, квартиру найти, но это заняло время. Это как бы, ну, рента, она занимает время. Нужно поискать, нужно договориться, нужно найти там... Э... Хотя мне с квартирой безумно повезло. Потому что я искал-искал вот по этим ценам, которым я хотел. да. Я установил себе лимит, что там, я студент, все, у меня студенческий бюджет, вот 600 евро и все, и не, не, не евро больше. Я установил себе лимит. И писал вот во все эти квартиры, которые без мебели, без без, без всего, там, подземный этаж какой-то. И хотел в этом районе, а это район не дешевый, да. ты сам понимаешь. И а потом, ну, ноль, неделя прошла, ноль вообще, как бы, все просмотры с плесенью. Это ну это как бы ужасно. И я такой, так, ладно, поднимаем цену, пишем всем просто в квартиры, которые нравятся. Я начал писать в квартире 1200, 1500, 1700. Смело, ну, просто. Прикольно. Типа, чувак, привет, я приехал в Португалию, мне столько-то лет, я приехал учиться, я поступил, вот мой курс, вот моя мечта. Мой бюджет такой-то, если хочешь, будем разговаривать. Это пик пандемии. Я посмотрел, наверное, ну, написал я, наверное, в сотку объявлений. Наверное, 20 объявлений ответили. Из них я посмотрел 5. И, одна, и один мне сказал, окей, я согласен за 700. Ну а он сдавал там за 1200. И все. Ну, круто. И как бы я такой, класс, Т2. Как бы, Супер. Класс. Можно Супер. пробовать. Это надо делать. Так надо делать. Прям надо. Прям так и делать. Ну, потому что иначе они же торгуются хорошо португальцы. Угу. Ну, смело. И все. Ну, условия, что были там оплаты за полгода, но за тот ты заплатил и забыл. Все, один раз. Когда арендуешь машину, скажем, в каршеринге, где угодно. Mm -hmm. ну, есть множество историй, что попадается некачественная mm -hmm. машина, недообслуженная, с какими-то проблемами. Нет ли такого с арендой самолета? Взял самолет в аэроклубе, а его недо... недообслуживали. Ну, Во-первых, пилот перед каждым вылетом делает осмотр. И ответственность за вылет и за готовность самолета несет не аэроклуб, ответственность несет пилот. Uh -huh. И мы, как студенты, даже принимая от другого студента, даже принимая самолет от другого инструктора, мы обязательно осматриваем все основные агрегаты, начиная от двигателя, заканчивая фюзеляжем. И это, конечно, очень важный момент. Может ли попасться некачественный самолет? Ну, я, честно, думаю, что нет. Потому что здесь ну, авиация – это такой мир, когда ты два-три раза все перепроверяешь. Это не тот случай с машиной, когда ты ехал по дороге, машина сломалась, и она остановилась. Uh -huh. С самолетом работает немножко не так. Мы должны быть впереди своего самолета. Мы должны, мы должны управлять самолетом, а не самолет должен управлять нами. Поэтому от ситуации никто не застрахован, но быть готовым ко всему нужно. Не знаю. Не встречал таких ситуаций. Тоже связанное с этим. Есть расхожее мнение, что португальские техники, вот на СТО обслуживание машины, ну, часто делают некачественно свою работу. И тут же вспоминается недавняя история с Эйрастона, которые обслужили волверки и были проблемы, что перепутали uh -huh. а, тросы. Ну, то есть вот такая ситуация. Никто от такого, я понимаю, не застрахован, но нет ли ощущения, может, слухи, разговоры среди пилотов, что вот в условной Германии обслуживают самолеты лучше, а вот в Португалии, ну, так себе. Вов, давай через пару лет мы с тобой это обсудим. Я когда до большой авиации доберусь, с пилотами обсужу, я пока не готов ответить на этот вопрос. Ну Как такового, как бы каких-то претензий к местным техникам их нет. Потому что мы здесь как одна большая семья в плане того, что мы доверяем им, как они обслуживают наши борта, на которых мы летаем. А что твои ребята-друзья, которые там в Кирове... Хотят приехать. Не, реши... подумали, когда ты сказал, все, ребята, я все продаю, уезжаю учиться в Португалию и не вернусь. Да все про это знали. Ну, как бы они все намекали, что мало тебе здесь, давай едь, едь уже. Ну, все, ты как бы... Ну типа нас, тут потолок уже. У да? нас было в Кирове, да, у нас были заведения, мы покрыли всю географию и, и одноформатное заведение, то есть они просто клоны. И все уже, как бы, ну, уже. уже ну, обычно бы, люди в Москву заведения. едут. Ну, типа, да, я поехал на выставки федеральные, начал участвовать в каких-то конференциях. Мы начали франшизу по России пилить. Ну и все. А потом я подумал, не, надо все-таки за границу. Ну, то есть, желание перебраться за границу, получить заграничный паспорт получить заграничное образование, международное, это уже такая большая новая мечта, новая цель, к которой я сейчас иду. Ну, обычно люди не едут. Из России вообще мало кто уезжает за границу, я, вот, в Европу, мне кажется. Ну, вот, много ну, украинцев даже Ну, все в Москву уезжают. Ну, да. да, да, а да. Я в Москву пережил, мне в Москве скучно показалось. Ну, то есть ты в Москве пашешь, пашешь, пашешь, пашешь, пашешь, и все и а на здесь этом жизнь же, заканчивается. А здесь баланс а здесь, и жизни, здесь да? же Ну, то есть к этому надо привыкнуть. Да. Португалия, конечно, учит спокойствию и терпению. Во-первых, авиация учит такому хладнокровию. Когда ты пришел утром летать, так хочется летать, но, но нельзя, погода не позволяет. Ты, как бы, ну, не, ты вот на границе, но из целей безопасности нельзя летать. А, и Португалия, там, начиная со своей бюрократии документальной и заканчивая. Просто менталитетом людей это очень учит спокойствие. Прям, прям дзен наступает такой. Это классно. Ты говоришь, ребята хотят приехать сюда? В гости хотят приехать, конечно. А переехать смотрят твой инстаграм, слушают, ты тут зимой плюс 20 на пляже. Мало, наверное, таких рискованных. Наверное, что-то 50 тысяч населения. Ну как Лиссабон. Ну да. Ну так, если сравнивать. Ну, чтоб вот так кто-то мне сказал, что я решил, что я хочу переехать, нет. Больше друзей, которые находят вот в Инстаграме по авиации и говорят, мы хотим приехать, мы хотим вот, давай, рассказываем. Из России? Из России, из Украины мальчик написал, из Америки парень написал недавно, что типа, я учусь в Штатах, но понимаю, что хочу европейскую лицензию, потому что она в больших странах котируется. И все, то есть там, расскажи, как, что. Я говорю, ну вот у тебя в Америке три экзамена, а у меня 13. Типа, вот, вот тебе большая разница. Ага. Он такой, ну ладно, понял. Тебе ну. в, в экосистеме, Киро, было комфортно или нет? Ну, было легко. Легко? да Твоя? Ну, она простая, она же дома, стены помогают. Ну да, но ты вот говоришь, что... Ну, это снег, это грязь, это угрюмое, это скучно, это... Хочешь веселье, придумай себе веселье. Ну, то есть создай его сам. Понятно, что здесь тоже, в принципе, хочешь веселье, придумай ну, да. его сам. Тем более ты здесь сам, ну, с семьей. Ну, то есть тусни нет. Да, еще как нет. Ну, хочешь, создаешь. Там в академии с ребятами. Давайте все, собираемся. Весь движ. Я приехал, мне говорят, кто староста? Я говорю, я староста. В итоге я староста у португальцев. Ну так. А в группе только португальцев? Не, у меня в группе испанец есть. Хотя мог бы в Испании учиться, да, да понимаешь, тоже. А, вот в группе есть испанец, и в дневной группе есть немец. Все, остальные португальцы. А так всего у нас 30, 30 вроде наций учатся, 30-36 национальностей. Ну, в целом в школе. В целом в школе, студентов много. Как на твой взгляд, если брать Португалию, удобнее ли путешествовать самолетом, или все-таки машина лучше? Какие плюсы? Слушай, ну, наверное, в размерах Португалии я бы думал, что, наверное, на машине. Машина удобна. Конечно, но тут расстояния все маленькие. Нет, это удобно улететь в Портимау, uh -huh. да, когда у тебя есть расстояние. Или на север. Да, здесь гораздо быстрее, полтора часа, час, на маленьком самолете ты там. Но э, на машине ничуть не хуже. Я смотрел э, видео... Птушки о путешествиях на самолете. Они летали по Франции, Швейцарии, угу. и он рассказывал, что инфраструктура там достаточно продвинутая угу. для такой авиации. То есть можно не париться, ты взял самолет, полетел в соседний город, полетел по стране, везде найдется аэродром, где можно незадорого сесть, выпить кофе, все необходимое сделать. И так далее. Насколько это все развито в Португалии? Сравнивая с Францией и Швейцарией, наверное, развито не, не так хорошо. Да? Если сравнивать с тем, что я видел в России, это, конечно, ну, небо и земля. Здесь на, на эту маленькую страну 38 аэродромов. На малюсенькую, я скажу. что В радиусе 30 минут полета ты можешь все время где-то приземлиться в каком-то аэродроме. Угу. Каждый аэродром... Имеет топливо, каждый аэродром имеет какую-то минимальную техническую службу для обслуживания. Качество взлетно-посадочной полосы, да, оно ну, не сравнится ни да, с дорогами, ни с чем, они хорошие. Международный аэропорт, пожалуйста, этот же да, он небольшой, он не принимает большие суда, но при этом в случае, если нужно принять борт из-за границы, таможенная служба, пожалуйста, к вашим услугам. Ну, все за деньги, но, но, но ну, к вашим можно. услугам. Да. Да. Поэтому <къем> Португалия для путешествий, она красива как для путешествий на автомобиле, так же она красива и на путешествии э, вдоль океана, на самолете. Это прям романтика. Но ветрено. Ветрено. Но ветрено. Сколько стоит посадка в аэропорту в среднем? Зависит. Возьмем больше вот аэропорт, как Кашкайш. Это mm -hmm. все-таки международный аэропорт и mm -hmm. с хорошей полосой и усредненный аэродром в небольшом городке в центре Португалии. Ну, нужно понимать, на каком самолете ты прилетаешь, потому что цены касаю... зависят от тоннажа. Mm -hmm. Чем ты тяжелее, тем ты дороже. Чем больше пассажиров, mm -hmm. чем больше сервиса ты нуждаешься, там, трап или сопровождение машины или маршал, например, это все как бы капает и капает тебе, ну, скажем так, что разовая взлет-посадка может начинаться от 30 евро и доходить до 100 евро, я думаю, что взлет-посадка на каком-то, на джете, да, я uh -huh. уже говорю про джеты, если нужно открыть аэродром специально, например, открытие Кашкайша стоит 400 евро, по-моему, один час работы. Что касается Лиссабона, ну, так уж говорить про большую авиацию, Лиссабон минимальная стоимость 370 евро, э, порту 110 евро. Для португальских школ 50% скидка. но ну, там начинаются какие-то дисконты, но ну, вот как бы, то, что есть. Сколько нужно на жизнь в Португалии? Сколько нужно? Да. А, на семью из двух человек, но, но я считаю, что 2,5-3 тысячи это уже такой ну, нормальный, хороший, ну, можно хорошо жить неплохо. Ну а как? Ну ну ты тратишь 700, 1000, 1200. В зависимости от, от хотелок, да, опять-таки. Это я не говорю про учебу, не при оплату учебы, не про что. Это только на, на бытовые расходы. На... Я считал как-то как раз. А, ну вот в районе этого выходит. То есть 2500, 3000. Понятно. Так. А тусовка здесь какая? Русскоязычная, португалоязычная? Я или стараюсь да, я стараюсь больше в, в португальскую тусовку и в английскую тусовку, в приезд приехавших из других стран, но не русскоговорящих, ну, с целью только практики языка в том числе и коммуникации международной какой-то такой. Русских друзей у меня, может, даже не друзей, а знакомых там 10-15 человек. Ну, а бытовые вопросы можно закрыть там на английском языке, не общаясь с русскоговорящей Можно, конечно. Тусов. Ну, конечно, это легко. В Португалии все говорят на английском языке. Спокойно. Ну, старшее поколение, наверное, немножко. Как бы с ну, ними. Ты же в такой зоне, где, наверное, и старшее поколение говорит. И старшее поколение тоже. Зона потрясающая. Карковелуш уж восхитительный. Ты сказал, что Португалия ветреная страна. Это да. Факт. Насколько это вносит трудности для начинающих пилотов? Были ли у тебя какие-то ситуации, вот что прям спина мокрая. Ну, спина мокрая была с первого полета. Это же что драйв и кайф. Ну В Кашкайше ветер за счет синдры, за счет Близкого океана, за счет синтры я имею в виду холма. Здесь ветер всегда сильный. И это плюс это один из плюсов обучения в Кашкайше, что у тебя. Здесь постоянно происходит смена погоды, постоянно что-то бурлит, постоянно меняют направление взлетно-посадочной полосы. За день могут там 4-5 раз поменять, и это нормально. Взлетел в одну сторону, сел в другую сторону. В центре страны поспокойней, хотя есть холмы. Например, если мы летим в Эвару, мы пересекаем серое Рабида у Ситубола. Угу. Там постоянно потряхивает очень уверенно за счет ветра, который там набегает. Были ситуации, что вот Какие взлетели, не можем сесть по ветру? Бывает, что закрыт аэродром, и поэтому uh -huh. отправляют на альтернативный, тот, который планировали как альтернативный. Такие ситуации бывают. В моей практике не было, лично у меня, но у коллег, у одноклассников у них были. Улетали. Не ночевать, но улетали. Ты вот недавно проводил марафон или как это называется? Пацан, да. М? По целям? По целям так? на 2022 mm -hmm. год. Mm -hmm. То есть у тебя есть группа людей, которые... с которыми ты ставишь цели на 2020 год. Мы подводили 22. итоги. 22. Или 2220? <свят> Нет, 22. <-й. свят> Мы подводили итоги 21 и писали планы на 2022 год. Я просто рассказывал технологиями, которыми я... Ну, как я делаю. Как я вот уже там 10 лет это делаю. Начиная, там, не знаю, с банального анализа счетов изменений и движения денежных средств, и заканчивая уже написанием целей, не мечт. Мы не про мечты говорили, мы говорили про, про цели. И как их добиваться, как их реализовывать. Ну вот, по сути дела, переезд в другую страну, это же э, это же некий проект. Да. Ну, то есть ты решил, это просто того, как бы это, ну да, это мечта, но ее можно легко превратить в цель, ты просто расписываешь, что ты хочешь делать, и делаешь это все день изо дня там. Собрал документы, решил, где жить, нашел знакомых, с кем-то познакомился, купил билеты, приехал, все, ты здесь. Ну, обычно людей смущает вопрос денежный. Ну, вопрос денег, конечно, серьезный. Без денег смысла ехать нет. Ну, да. Ну, совсем когда ноль. Да. Просто такие меня удивили. Ну, ладно, ты в Москву уехал, взял с собой, ну, там, из Кирова в Москву уехал, взял с собой, не знаю, 20 тысяч рублей. Да, это одно дело. Угу. Но приехать сюда с этой суммой, наверное, это не кайф. Лучше не надо. Ну не надо, нет. нет. Я просто нет. думаю, ну вот люди, которым которые чувствуют себя не в своей тарелке, на работу ходят так, типа из-под палки, ну не то, ну вот жизнь не нет. идет. Надо ну, Надо что-то поменять, да. Надо И себя. мне кажется, что вот переезд за границу может быть таким э, вариантом. Ну, и вообще, если честно, мне кажется, что это самый простой вариант, потому что тебя точно заставит жизнь поменяться. Димится. Ну да, что-нибудь поменять, да. поменять общество, поменять э, климат, язык. Э, ну не языковой барьер у многих еще ну, ну, да, возникает. Да. То есть у, у меня в этом плане с языком нормально. Я повезло, все. что ты вот здесь попал. У меня и португальский нормально, то есть где мне надо сходить в, там, в налоговую или куда-то, в пенсионку. Там я пообщаюсь по-португальски, по да. но как бы вот, в академии все, тут все на английском, -английский. это английский мир абсолютно. Типа спасибо родителям, что отправили тебя сюда по обмену с учеников, да, учениками, да? Это да, это круто, конечно. Я никогда, вот тогда я не думал абсолютно, что я сюда попаду снова, ну то есть я сюда приезжал, Дважды после той программы по обмену я приезжал дважды, ну так на недельку семью навести uh -huh. португальскую. То есть у меня португальская мама, uh -huh. есть португальский брат, португальская сестра, э которые меня принимали. Ну, сейчас семья... такой программы нет, правильно? Есть, есть, она работает. В смысле, школ... есть обменные? Сколько? Они в двадцатом году. В 2020 году они замораживали, а сейчас они работают. В следующем году я знаю, что русская девочка или маль, девочка, по-моему, приезжает в Португалию. Это не часто, это, не, это небольшое, но она существует. Ну просто, если нас смотрят родители детей, которые, которые учатся в 9, 10, 11 классе, 10, 11, подумайте 9. о будущем, да? Да, да? Это очень круто. Это первый шаг просто человека. Я даже сестре своей родной говорил, все, собирай монатки едь, выбирай страну, какая нравится. Во-первых, язык сразу же. Ну то есть и английский подтянется сто процентов, и, ну, если ты там хочешь просто. А язык... в школе учится? Да, что? она в школе, младшая а, Это первое. Второе, попадаешь в новую культуру, ты начинаешь учить менталитет, ты смотришь, что, ага, не все заканчивается на своем понятии ну, там, русского человека, какой вот, какой должен быть человек. Нет, есть другие люди, есть другие подходы, есть другие взаимоотношения между людьми И, ну, новая культура, и вообще можно закрепиться. То есть у меня есть случай, есть знакомая, она уехала по обмену на Мальту, поучилась там, причем она ездила на какую-то короткую программу, три месяца или полгода, вернулась в Россию, посмотрела, поняла, нет, мне не нравится, и уехала в Австралию. И сейчас она живет в Австралии, уже получила паспорт там. Здесь рядом аэропорт Лиссабона, Кашкайш тоже достаточно большой аэродром, и прилетают достаточно большие самолеты. Как это сказывается на, скажем, в самолетах учебных школ, на самолетах академий есть ли запретные зоны или как это все организовано? Мы находимся в большой зоне Лиссабона, потому что у нас большой международный аэропорт. Кашкайш ⁇ это отдельная контролируемая зона внутри большой контролируемой зоны Лиссабона. До 2000 футов мы взаимодействуем и в радиусе, боюсь соврать. Радиус небольшой, я думаю, что 8 миль. Мы взаимодействуем с Кашкайшем с вышкой. После этого нас переключают на Лиссабон. Для того, чтобы вылететь, если мы летим на юг и летим на запад. Мы вру. На юг и на восток мы вылетаем через специальные туннели, uh -huh. чтобы не пересекаться с большой авиацией. Если мы летим на север, мы вылетаем через Синтру. Синтра это военный аэродром. Там иногда бывают учения, иногда бывает запретка, то есть иногда север для нас закрыт на вылет. Но такая здесь движуха постоянная. То есть это тоже дополнительная практика? Это, это практика, это плюс. Это плюс к коммуникации, это плюс к навигации, к Есть к ли ощущению... какой-то минимум, до которого не нужно э, взаимодействовать с вышкой, получать разрешение и так далее? В нашем случае в Кашкайше Нет. нет. Это все контролируемая зона. Если Эвура, если взять Портимао, если взять Понтсор, там есть минимум, пожалуйста. Там информационное поле гольф, информационные зоны гольф. Там спокойно в этом классе летаешь. Даже не обязательно план полета подачи. Здесь, скажем, пилот захотел полетать на выходные вокруг Синтры, вдоль пляжа, Капарика, может быть. Да? Ему нужно заранее подать план полета или он может просто по ходу полета коммуницировать с вышкой и получать разрешение? За 30 минут до вылета, если мы говорим про Кашкайш, за 30 минут до вылета нужно подать план полета, uh -huh. потому что это контролируемый аэродром. Если говорить про... Если ты прилетел в эту зону, ты в любом случае заранее должен получать согласование. согласование у тебя должен быть план полета. В сети полно видео, как... Ученик, пилот, или просто человек, или человек с лицензией частного пилота, пытается на симуляторе посадить Boeing или Airbus. Ты пробовал такие симуляторы? Если да, то какой был опыт? А если нет, как сам думаешь, получится посадить или нет? Я пробовал. Я ходил на симулятор Airbus 320, собственно, к которому я. Стремлюсь на uh -huh. 320, дальше на 350. Я летал с инструктором, естественно, что инструктор давал мне э, все вводные, и в принципе, посадить получилось, взлететь получилось, все окей. Лендинг чеклист, даете команду, лендинг чеклист, please. Кабер-тру, uh, адвайс, вы отвечаете, speed, Auto break вы отвечаете, medium. И каммемо вы отвечаете Landing No Blue. Landing Checklist Complete. Вы обратно упредите его чуть-чуть вперед. 30 и влево. Здесь надо очень точно. То есть мы сейчас пытаемся слегку зайти. Пошли вниз, вниз, вниз. 10 above. Волосы увижу. Чуть-чуть не снял 5, 12, 30, 30, 30, 30, 30. Убираем 20, без кренов, левую ножку, 30, 30, 30, 30, реверс, реверс грин. В реальной жизни окажись ты за джойстиком Airbus, а, джойстиком, скажем так, не структуры. Ну, Airbus да, джойстик. Да, да. А, сейчас меня пилоты линейной авиации захейтят, скажут. Я думаю, что коммуницируя с вышкой и с компетентным инструктором, который дает водные, посадить реально, если аэродром оборудован соответственным минимумом. Я, я думаю, что вполне возможно. Что ты своим ребятам говоришь насчет вот этих целей? Типа, мечтайте, двигайтесь, падайте, вставайте. Ну, во-первых, падать не страшно абсолютно. Потому что чем глубже упал, тем выше взлетишь. Это вот история с бассейном, знаешь, когда... Ну, вот ты плаваешь в бассейне или в океане, ладно, давай возьмем. Плаваешь в океане. И когда ты дна не чувствуешь, тебе сложно выплыть наверх. Угу. Ты плывешь, плывешь, и непонятно, там ни силы нет, ничего. Дна достиг, оттолкнулся и поплыл кверху. Вот. Поэтому кто совсем глубоко как бы, опускается, мне кажется, что оттуда проще выплывать, потому что мотивация больше выплыть наружу. То есть если кто-то смотрит нас, и он и ему кажется, что он Уныл. на дне, то у него большие преимущества. Да, конечно. Он уже на дне. Уже как бы все, куда еще-то, что еще терять? Как бы давай, чувак, действуй. Ну, во-вторых, действовать. Это, конечно, все говорят, типа, действуй. Хотя бы что-то делай, хотя бы элементарно, хотя бы ну, куда-то там ну, нацелься и иди туда. Потому что если ты не нацелился, ты даже не знаешь, куда ты идешь. Ну, просто Это надо вот понять та, эту цель. Да, вся эта история с, с тем, что... Вот ты стреляешь из лука, если ты стреляешь из лука просто в небо, ну вот у тебя стрела в небо и улетит. А если ты выбрал цель и стреляешь в цель, ты, скорее всего, что где-то рядом с ней плюс-минус попадешь. Вот точно так же и с целями. Если у тебя есть хоть какая-то примерно цель, ты ее добьешься, Там, вокруг нее, рядышком. Если ее нет, ты значит, никуда не будешь двигаться, ну, хаотично. Абсолютно. Это мы записывали видео с ребятами, они по стартап здесь сюда приехали. Uh -huh. И... А, ну, мы говорили про стартап-визу, а потом перешли к, к мотивации, личному росту, не знаю, книгам mm -hmm. какой-то вот такой персональной ответственности за себя и за свою жизнь. В общем, и мне пишут в комментариях, типа, чувак, начали за здравие, а закончили инфо-цыганством. Актуалочка. Мы же не инфо-цыганством здесь занимаемся. Нет, мы учимся на пилоту. Ну Какая твоя цель? От, может, карьеры пилота Вот К чему ты стремишься Это эмоции, кайф от Самого полета Либо же это престижная профессия Доходная профессия Что тебя мотивирует В чем ты видишь именно цель Карьеры Ну, Во-первых, быть ближе к небу Летать, потому что летать ну, Сюда нужно идти для романтики Сюда нужно идти только если ты любишь небо Если ты хочешь быть наверху как можно больше, преследовать какие-то другие цели, ну, может быть, мотивации для себя, да, какие-то там достижения собственные. Но мне на данный момент больше меня мотивирует то, что я могу летать и в том числе немного путешествовать в рамках авиации. Португалия та страна, куда надо переезжать жить. Да. да. Ну, ее надо любить, ее надо знать, ее надо попробовать. Ну, то есть ее надо попробовать. Во-первых, это как фрукт, который ты не знаешь. Его надо откусить и понять, нравится тебе вкус или не нравится. Ну, то есть устраивает ли тебя ритм жизни, потому что для меня я приехал, и я прям замедлился. И, и этот период, он проходил в течение года. Вот Первый год я прям замедлялся. Я иногда до сих пор себя ловлю на мысли, что ну давайте, ну ребята, ну мы mm -hmm. же можем быстрее, ну пожалуйста. А потом понимаешь, ну а зачем? Ну, а кому это надо, кому ты что здесь пытаешься сам себе доказать, давай быстрее. Поэтому а, вот Португалия – это тот фрукт, который нужно попробовать на вкус. И если тебе понравится, то, конечно, делать выбор в сторону этой страны. Давай. Mm -hmm. да.